Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Джонеров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня у нас с вами видео о том, как перестать думать о плохом. На самом деле, я думаю, многие из вас уже достало то, что в комментариях вам советуют перестать думать о плохом, там поменяй свое отношение, просто не думай об этом. И подобные комментарии, советы и так далее. Почему же это не работает и что же нужно делать на самом деле? К сожалению, вы просто не понимаете, как вы думаете о плохом. И если вы в этом разберетесь, вы перестанете это делать, ну или хотя бы начнете двигаться в правильном направлении. Предположим, вы сейчас сидите дома, смотрите телевизор, и если вы подумаете, что вы сейчас попадете в аварию, это не вызовет у вас никакого беспокойства. Хотя вы подумали о плохом. А вдруг я сейчас попаду в аварию, то есть прямо сейчас. Я прямо сейчас попаду в аварию. И это не вызывает у вас беспокойства. Почему? Потому что это просто ваши слова, которые вы произнесли. И это не связано с реальной ситуацией. Но при этом, если вы собираетесь сегодня ехать далеко, куда-то на машине, и перед тем, как ехать, вы подумаете, а вдруг я попаду в аварию, в этот момент у вас может возникнуть страх. В чем же дело? О чем же вы думаете в этот момент? Почему одна и та же думание, одно и то же думание, в, один, ну, в разные моменты, одно и то же думание? Почему в первом случае оно вообще никаких эмоций не вызывает, а во втором случае вызывает страх? Думание это одно и то же. В чем же дело? Это очень важно, дорогие друзья, потому что это не ваши мысли вызывают у вас страх. Это и есть ваше восприятие того, что происходит в жизни. Именно ваше восприятие, а не какие-то мысли, и провоцируют страх. И думаете вы о плохом не потому, что вы хотите об этом думать, а потому что вы так воспринимаете объективную вокруг вас реальность. Многие из вас могут сказать, что у меня просто мысли о плохом возникают на пустом месте. Но на самом деле это не так. Просто вы не умеете определять, какое событие произошло, и определять свое восприятие к этому событию. Потому что это не, не так-то просто. Но я вам сейчас все достаточно легко могу объяснить. Вот если мы говорим о том, о чем вы можете подумать плохо, вот предположим, вы о чем-то хотите, ну, мы говорим о том, что я о чем-то подумаю плохо, мы подразумеваем, что когда вы об этом подумали, у вас возник страх, потому что тогда это как бы плохо. То есть, если я подумал просто о том, что не знаю, там, я попаду сейчас в аварию, или что у меня пробьет колесо, или что я не пойду сегодня гулять на улицу. То есть, это не вызывает у меня никакого страха. И поэтому, даже если это что-то плохое, это не влияет на мою жизнь. Это не заставляет меня об этом думать, если нет эмоционального отклика. То есть, вы думаете о плохом именно из-за того, что... Это плохое провоцирует у вас эмоции негативные, в частности, страх. И вот здесь нам нужно очень четко понимать, что если бы то, о чем вы думаете, не вызывало бы страх, то вы бы об этом и не думали. Поэтому то, что вы думаете о плохом, связано с тем, что это думание о чем-то провоцирует у вас страх. Но думаете вы не о чем-то, а из-за чего-то. Сейчас я вам поясню. Есть всего два направления. Ваши планы на будущее. Когда вы только собираетесь что-то реализовывать, вы уже в голове строите план, моделируете, что вы будете делать. И в большинстве случаев люди, у кого есть тревога в отношении планов, они видят негативный исход плана. Это проявляется следующим образом. «Подумал лечь спать, вдруг не уснул». «Подумал поехать на машине, а вдруг попаду в аварию». «Подумал сдать анализы, а вдруг мне поставят какой-то плохой диагноз». Подумал выйти на улицу, а вдруг станет плохо. Подумал остаться один, а вдруг у меня будет сильная тревога или случится паническая атака. Подумала пойти в магазин, а вдруг заражусь коронавирусом. То есть, как только строите какой-то план в голове, вы видите негативный исход этого плана, и это вызывает страх. Это, можно сказать, первое направление ваших мыслей о плохом. Следующее направление – это то, как раз, что еще сложнее осознается, потому что планы хотя бы более-менее понятно что вы что-то собираетесь делать, и видите в этом негативный сценарий, негативный исход. Другое направление – это когда уже что-то случилось. И вот здесь мы зачастую не, не, не успеваем отследить то, что случилось, а отслеживаем свои уже выводы сделанные. Например, услышала, что соседке стало плохо, а вдруг со мной так случится. То есть вы тут же услышав, что соседке стало плохо, как бы примерили это на себя, восприняли то, что то, что случилось с ней, возможно случится с вами. И тут же это вызвало страх. То есть вы опять подумали о плохом. Но еще более наглядный пример может быть связан с вашими физическими ощущениями. Например, почувствовала боль в шее. И вот как только эта боль возникла, вы можете считать, что а вдруг у меня начало там деменции. Или а вдруг у меня уже проблемы в организме а вдруг у меня серьезная болезнь и получается что вы не подумали о том что у вас серьезная болезнь это очень важно вы сделали вывод на основе того что шея заболела вы сделали такой вывод что у вас серьезная болезнь то есть все ваши то что вы думаете о плохом они привязаны к конкретной реальности вокруг вас то есть вы сами по себе если захотите даже о чем-то плохом подумать, это не вызовет никаких эмоций, потому что это как бы создано вами. Вы об этом подумали. А другое дело, когда в вашей жизни возникает ситуация, которая дает вам информацию новую, какие-то сигналы новые, и это вы воспринимаете как-то негативно. Вот ваши негативные мысли, то, что, о чем вы думаете о плохом, это и есть ваше восприятие. Например, человек может думать, я скоро умру. Да, но он думает так на основе чего-то, например, у него периодически колет в боку, у него кружится голова, он плохо спит по ночам, плохо ест. И вот на основе всего этого он делает такой вывод, что я скоро умру. И, конечно, этот вывод его пугает, но это не мысль о плохом, это вывод, который он делает на основе того, что произошло. И вы можете сейчас сказать, да, но какой здесь другой можно сделать вывод? В этом и проблема. Можно сделать абсолютно любые выводы на основе того, что происходит. И люди их делают всегда разные. Просто те люди, которые делают негативные выводы, испытывают страх, и у них возникают вот эти мысли о плохом. И вот, собственно, как, отвечая на вопрос, как перестать думать о плохом, нужно научиться менять свое восприятие к тем ситуациям, которые сегодня вызывают негативные эмоции, в частности, страх. То есть ваши мысли о плохом связаны с тем, что вы так воспринимаете свою объективную реальность, такие делаете выводы, которые вызывают у вас страх. Если вы будете делать другие выводы, и они не будут вызывать страх, вы и перестанете думать о плохом. Условно говоря, например, там у человека болит шея. Да? Есть несколько вариантов. Вот он, допустим, говорит, ну, я, наверное, потянул это в зале. И, соответственно, он уже не объясняет это болезнью. Но это все равно как бы во время. То есть вы как бы временно можете объяснить это тем, что вы потянули в зале. А в каких-то ситуациях у вас хопа и просто заболела шея, и вы не видите причин, которые это объяснят. И тогда это вызовет страх, потому что вы снова подумаете, раз я не вижу причин, это неизлечимая болезнь. Есть определенная технология изменения восприятия. То есть это поиск совокупных причин на произошедшие события, поиск, поиск вариантов развития на свои планы. Более подробно об этой технологии вы можете посмотреть в других моих видео на канале, где именно разбирается, как менять свое восприятие, как работать с событиями и так далее. Но в целом вы должны понять, что ваши мысли о плохом – это не ваши мысли, это ваше восприятие того, что в жизни уже произошло. Либо того, что произошло, либо ваших планов на будущее. Но это все равно восприятие. Пока это восприятие вызывает страх, вы все время будете продолжать восприятие это поддерживать. Ну, как бы оно будет все время возникать. И вам будет все время казаться, что вы все время думаете о плохом, что бы вы ни делали. То есть собираюсь там, не знаю, помыть посуду и начинаю думать, что а вдруг у меня не получится. Это, это, это нормально, что вы так думаете, потому что вы так воспринимаете свой план помыть посуду. Как только вы меняете свое восприятие к этим ситуациям, вот тогда вы перестаете думать о плохом. Если э, еще есть вопросы, пишите их в комментариях, я обязательно все прочитаю и сниму на них вот такой вот видеоответ. Спасибо за внимание, всем пока.